Собрался муж бара, говорит Женя: Дорогая, я сейчас на пару часиков и вернусь. Так, а куда это мы собрались? Ну как, куда в бар, хотел с друзьями сходить, пивка попить. Так, дорогой, ну-ка, залезь в стеночку. Я купила тебе 25 литров пива. И светлое, и темное. На выбор. Пей, какой хочешь, дорогая. Ну, ты понимаешь, там подача другая. То есть там все с чипсами подают. Это же прекрасно. Так, дорогой, а вон шкафчик открою, Я тебе там чипсов купила, дорогая. Ну, ты понимаешь, я хочу креветки горячие. Там же креветочки все, все к этому делу. Так, дорогой, я тебе поняла. креветочки я уже поставила, варятся. В чем дело, зайчка-кысенька, дорогая, но ну, ты понимаешь, в баре можно расслабиться, отдохнуть, но в конце-то концов поматериться, а дома такого нельзя. Знаешь что, дорогой, я хочу сказать тебе, вот, держи твои сраные креветочки, вот они твои чипсы, и никуда-то, зараза, не пойдешь.